9 июля. Премьера нового проекта на канале НС Полярный. И мы сейчас, получается, в самой южной точке находимся нашего города. Эх, ну, давайте начнем Прогулка по Полярному. Ранее данная территория являлась озером Ларина. Если честно, я здесь первый раз. В горячих ручьях я бывал. Мы аккуратно лезем, лезем, и... Мы наверху. 12 мест. Сегодня мы решили прогуляться по паркам и скверам нашего города Полярного. Сегодня мы прогуляемся рядом с заброшенным чертовым мостом. Мы прогуляемся в горячей ручье. Зима и лето. В советское время это озеро получило название Комсомольское. Мы выходим за Полярнинское КПП в Губу-Палу. Каждое воскресенье в 12.00 на канале НС Полярный.